Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Геценко, сегодня выходит новый бой на ставке 300, команда у меня как обычно, такая же как и была в прошлом бою, без ученого, потому что мне слишком впадло валить ученого, да и тем более у меня нет времени, чтобы валить ученого каждый день, поэтому у меня команда прежняя остается, как и была, что еще у меня изменилось в арсенале, так, зелень надо отсюда убрать, ну в принципе сегодня я играю Особый бой такой, без юза, без всего, как я раньше играл, помнится, без юза набивал по 2000 рейтинга на 300, вот сейчас вот я решил вернуться к этому, попробую играть без юза, без всего, короче, взял с собой я вот, короче, ружье вот тот бомбарду, эту хуйню вместо перевязок токсинов, и вот вместо зелья взял ледяной дождь, не знаю, зачем мне понадобится ледяной дождь на 300, но посмотрим, короче. Насчет, кстати, арены гладиаторской. Я там играю, ребята, ну, потихоньку. Как, как вы поняли. Но э, как-то уже желание проводает там играть. Но все равно буду играть. Потому что хочу фейк прокачать. Надо как-то научиться играть. Наверное, сейчас буду тренироваться, играть на основе на своей. Потом уже пойду играть на фейк. Попался какой-то чувак, Витя. Э, так, сейчас придумаем, что сделать можно. Так. Скорее всего, буду играть с ним. На урон, потому что, да, команда у него такая нубская. У него лишь один демон сильный. Дракона, в принципе, очень легко убить на урон. Сейчас я ему кидаю паука. Ух ты, ё-моё, как у меня лагает, ребята. Как у меня лагает. Ладно, заморожу его. Что у меня за лаги такие? Я не понимаю. А, у меня Mozilla Firefox открыт, да? У меня Firefox открыт был. А я играю с урана. Так, что у меня ещё открыто, блядь? Банди а, бандикам это я снимаю через него. Какая-то папка открытая, непонятная. Ну, в принципе, все, у меня лаги поменьше вроде, стали. Так, он ставит атомку. Атомку. Бля, почему-то на ставке 300 вообще, ребята, так интересно играть вообще, я в шоке просто. Вот играешь на арене на это и думаешь, блядь. Кажется, все непонятно, блядь. А тут все понятно и ясно. Он поставил атомку. Куда он поставил атомку? Я по без понятия пока что. Так, в принципе, можно убить этого Артура на урон и Диму на урон. А этих можно... Так, или как поступить, ребята? Э -э, я даже не знаю, как поступить. Сейчас. Ладно, все-таки поставлю я балку тут. Все-таки поставлю, ребята. Не хочу работу терять своего. Ага, хуй поставить там еще эту балку. Угу. Ладно, бьем с кувалды пока. Еще это облако сраное, блядь, пишет мне. Надо отключить его, кстати. Облака. Слежение камеры, так, атомка... Ну, да, понятно. все таки он сейчас, наверное, меня, скорее всего, выносит, этого моего Данила, потому что там вынести его как нихуя делать. Одна мина и узишка, и все. Если правильно поставить. Так, будем пока что играть на урон с ним. Я ударил с кавалду, его пока что. Сейчас я буду травить, наверное. Кем? А, травить смысла нету, потому что у меня сейчас ходил же только что демон, надо было демоном травить, я как вот дурак пошел бить кувалды демоном. Он играет со мной, видимо, на заторможку, я как вижу. Я не знаю, почему такие лаги, ребята, видимо, потому что у меня сейчас комп просто засран. У меня столько на компе хлама накопилось, что я вообще хуею, что просто. Жесточайший лаги, Надо комп почистить, потому уже, блядь, задротить, ребята. Я уже не чистил камп, на две недели, блядь. В смысле, от всякой грязи. Папок не нужно, там, файлов не нужных, блядь. Столько видео, блядь, накопилось там у меня всяких, блядь. Блядь, нахуй я сейчас сквалду ударил, я не знаю. Надо было просто сейчас по паука скинуть себя, блядь. Я сквалду бью. Надо было балка-базука стрелять Максима, блядь. Я не успеваю просто, нихуя. У меня такие лаки, блядь, что... Так, сейчас закрою торрент, нахуй. Чё сейчас закрою сейчас? Касперский у меня так закрыт. Касперский обновляются у меня. Вот почему, наверное. Возобновить защиту. А, у меня он выключен, Касперский. Что еще? Торрент, вообще, выйти. Выход. Ну, он не влияет ни на что почти. Он депутчик, он хочет убить меня на урон, да? А моего Артема он хочет на урон убить, да? Я так понял. Скорее всего, да. Кто сейчас ходит? Ходит, как раз таки, этот перс, блять. Ну, нахуй, короче. Я кидаю паука. Спрыгиваю, короче, со своего паука. И жду, пацаны. Да, конечно. И по все понятно, пацаны. То, что по-другому быть никак не могло. Именно я должен был его с паука скинуть. Прошли ход, пожалуйста, прошли ход. Прошли ход, не успел прошли ход. Бля, его, пацаны, то, что он не успел прошли ход. Так, что он тратил, блядь? Да ничего он не тратил, пацаны. Атомку тратил и все. Пока что играем в фуларс, ребята. Что у него фуларс, что у меня фуларс. Ну, у меня балков в нету. Балки. Пока что все как-то... Однообразно, он паука кидает, сейчас ходит на меня как раз-таки Ну, в принципе, можно, по идее, сейчас пойти травить этим персом сейчас вот Потому что у меня все-таки урон кеду есть, но Я что-то не хочу, я что-то не знаю, не хочу, ребята Глупо как-то сейчас травить этим персом Хотя да, ладно Все-таки я решил травить, потому что мне сейчас демон мой на пауке все равно стоит, да? И кем я еще затравлю, кроме как этим персом? Вот не кем, пацаны, поэтому травим пока что. Поэтому травим. Ну, неплохо так все-таки снимаю ему. Хоть мог бы больше снимать демоном своим. Ну ладно, у меня змеиный посох этот легендарный, поэтому все. Он тупо на урон бьет меня, пидор, блять. Ну ладно, смотрим пока. То есть, не смотрим, а ждем, пока карта утонет. Так. Нужно, короче, отсюда сваливать демоном. Я чувствую это точно, ребята. Максим там под выносом стоит. Максима, я думаю, пока что он не будет выносить, наверное. Так, ладно. Может, ледяной до. А какой ледяной дождь? что я несу, блядь? А, ладно, поставлю я, короче, его немножко под вынос как-то. Ну, немножко, так скажем. Совсем капельку. Блядь, там надо тратиться вообще, чтобы вынести его. Там тратить нужно фугаску, две мины, ледяную мину, блядь, барики, блядь. Ну, в принципе, можно вынести. но ну, смысл выносить его, если он легко убивается на урон, ребята. Атакер легко уби... убивается на урон. Нужно выносить тех персов, которые... которых реально трудно вынести. Например, это вот. Видите, его очень трудно вынести. Одна фугаска пошла. Первая фугаска пошла у него. Значит, у него остается на вынос выносе затопить меня. Либо еще одна фугаска, либо арбуз. У него две... одна фугаска остается, и арбуз остается чтобы топить меня. Ну да, перс у меня вынес. Согласен. Согласен, моего перс персон вынес, поэтому сейчас что мне делать? Пойду, короче, блядь, чё? Блядь, лагает, ну ладно. Да пиздец как лагает, ребята, я в шоке просто, откуда такие лаги берутся? Надо, короче, перезайти, наверное, вормикс будет. Ладно, пока что бьем этого Костю, сказал уже, то что надо быстрее убивать. Иначе у меня тут только... Проблем создаст, что вообще. Ну, вот смотрите, он играет на выносы со мной, а ХП равный. Да, ему осталось... Ну, он еще Артем объявляет на урон. Как-то он то ли на ХП, то ли на выносы играет, непонятно вообще. Что, он забурит меня, что ли, пидор? Ну не бори пожалуйста, чувак. Ну не надо бурить меня. Я не знал, что он будет бурить, ребята. у меня, в принципе, остается сейчас... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Может, я выживу? Я же выжил, блядь, чувак. Это ж не стопроцентный... Вынос, потому что если бы, вот когда перст затравлен, перс, да, получается вынос стопроцентный, а у меня вот, у него, ведь не стопроцентный вынос, так, все, отлично, он дал переход хода первый, да, ну, сейчас, что сейчас, я пока не, кидаем блок, что ли, кто сейчас ходит, я забыл, кто ходил просто, уфу, повезло вообще, пацаны, вот это повезло, кидаю барьер, короче, и блок кидаю, все, пускай рушит блок, Повезло вообще совсем не задел. Так, отлично, у него уходит демон. Пускай он рушит блок, у него хп меньше останется, я быстрее его убью тогда уже. А вот за зем, да, надо его рушить, наверное, будет. Помешает мне, хотя да, ладно, не буду рушить. Как-то буду выебываться. Так. Что-то еще хотел сказать, такое важное, ребят, да. Забыл вообще, забыл, забыл, что хотел говорить. Ладно. Арбуз. Арбуз кидает. Арбуз, арбуз, это вещь плохая. А зачем арбуз кидал, зачем, смысл арбуз кидать? Этот перс на пауке у меня. А, раз уж я играю без штучных, ребят, вот мне дали... В коробке мне дали антиутопку, раз уж я играю без штучных, поэтому я не буду использовать коробку эту. Блядь, коробку, антиутопку. Ну, в принципе, смотрите, вот как мне сейчас... Надо убить Артура. Наверное, скорее всего, я буду топить, топить. этого вот Дима, буду топить, и буду топить еще. Так, поэтому сейчас я кидаю тоже Паука ему в ответку. Сам прыгаю из Паука. Честно говоря, ребята, вот, честно говоря, я не играл вот в где-то, не знаю, где-то неделю на ставке 300 не играл. И вот сейчас вот у меня первый бой, как бы, за неделю за эту. Но немножко как бы не в форме, честно говоря. Но сейчас мы... Эту форму наберем. Сейчас выходные, в принципе, буду играть, задротить, наверное, скорее всего, потому что... Пора поиграть уже, блядь, неделю отдыхать уже, как-то уже слишком без вормикса, блядь. Недельку, блядь, поиг... посидел, вообще как-то уже поиграть хочется, блядь. Что он пытается сделать? Подождите, что он пытается сделать? Нахуя он стал минутом? А, зачем он на урон играет со мной? Я не понимаю, перс сильный, чувак, ты не убьешь его на урон никак. Я думаю, не убьет на урон. Сейчас, в принципе, в принципе, можно его вынести, ребята. Можно же вынести Артура. Но это слишком затратно. Слишком затратно. Я не знаю, выносить или нет. Сейчас Артура. Ну, можно, да, в принципе, да. Ну, как обычно. Вот как обычно, ребята, у меня не повезет. Вроде бы атакер, да, немножко атака есть. Как бы, если бы я дарил, наверное, больше, я бы вынес его в эту дырочку. Мне было жалко просто, знаете, что сделать? А, он блок кидает. Есть смысл рушить блок или нет? Конечно, есть, ребята. Я думаю, то, что есть. Он... Мой блок разрушил, поэтому я тоже его рушу, блок. И его заземно нужно, нужно рушить. Так, тогда мы уходим подальше, чтобы меня затем не трогал этот. Уходим подальше. Чтобы, короче, не было отскока, отскока. От моего перса к другому персу не было такого отскока. Рушим это всю хуйню. Тихо, тихо, тихо. Блок не разрушил. Да ну нахуй, пацаны, ну... Вроде так нормально заслав в ца, блядь. И какого хуя блок не разрушила. Я хуею, пацаны. Хм. Дальше что? Ну, а дальше нужно давать вынос, ребята. Дальше по-любому надо давать вынос, потому что... Такой шанс. Сейчас вот. Такой шанс, реально. И плюс еще блок могу разрушить. Но это делать сложно, ребята, очень, на самом деле. Как-то надо балку поставить, мудриться правильно еще. Как-то как примерно вот так вот. Ставим охранника, ставим миночку. Мне кажется, что я не вынесу его. Мне что-то подсказывается, что не вынесу, ребята. Просто опять как как какая-нибудь хуйня. Сейчас произойдет и все. Какой опять дико, блять. Вот видите, барик взял какой-то Нахуй до хуйня барик это надо, блять. Если я беру охранники, блять. Давай нахуй топись, сука. Вот сейчас как обычно, как обычно пацаны сейчас. Да неужели, блядь, вынес? Да неужели, блять, пацаны? И сам под выносом остался. Вот как я говорил, опять хуйня произошла, блядь. Не бывает такого, блядь, чтоб я вынес его, блядь, и меня не вынесли потом. Ой, блядь, сейчас вынесет по-любому. Я думаю, что вынесет. Тут грех не вынести, пацаны. Сейчас вертолет все, блядь. И ему, блядь, как бы ресурсов он меньше потратил. А, тут. А, луч, луч. Подождите, луч, луч, может быть, и не вынесет. Хотя как тут не вынести, блядь, пацаны. Ну, не выноси. Земля отличная Земля. Ну, переход я тут дам по-любому, чувак. Так что не без суть. Переход тут по-любому дать надо. Теперь кидаем свой зазем. И, наверное, я кину блок. Нет, блок кину, когда будет ходить демон. Кидаю свой заземлитель. Я не в форме, ребята. Я на самом деле лучше играю, ребят, на ставке 300. Но я не в форме просто сегодня. Я что-то нубу проигрываю какому-то сейчас, вот я, ну не проигрываю, как бы, я наравне на, на с ним играю, но, мне кажется, он нуб какой-то, он, он не сильный, по-любому. Он, конечно, может, союзит, там, выиграет меня, если благ... благодаря юзу, он выиграет, наверное, скорее всего. Потому что это первый бой за неделю, мой, ребята. Так что, извиняюсь, так не очень хорошо сыграть буду. Нужно войти в форму, как я уже говорил. Тратит фугасочку, кто меня сходит? Зачем он играет на вынос? И персов и так легко убить на урон. Ну, ворона еще ладо, поспорю с вороном. Поспорю с вороном. Сейчас вынос иду давать, пацаны. Все, я вынос иду давать. Ходит ворон, затем стоит. Иду давать вынос, пацаны. Иду давать вынос. Главное, чтобы мне немножко фортануло. Так, ставим миночку. Так. Берем ранец тихо тихо тихо тихо тихо тихо Охранник. Блять, что лагает, пацаны? Если бы не лаги, я тут разыгрался бы сейчас. Ну, если бы... Блять, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, даем вынос. Аккуратненько нужно под него стрельнуть. А, отлично, пацаны. Первый патрон повезло. Двойной. Вот и все. Вот и все, пацаны. Ну, как видите, я не сильно-то потерял форму, хотя были тут ходы мои, некоторые ходы были мои немножко не такие четкие. Но, как видите, я не потерял форму еще на 300. А вот на арене на это я вообще без понятия, как, как играют люди. Ну, как-то играют, ребята, как-то не играют, конечно. Чуваки набирали там уже достижения, набирали там за арену за эту 200 побед подряд там. Сделали кто-то уже, конечно же, многие сделали. А что-то я вообще не умею на ней играть, ой, лох Утопился, первый бой мы выиграли, ребята, идем дальше Витя Рудник, 200 тысяч рейтинга Путь воинов в клан Ну, и говорил, уже не такой сильный игрок, я сразу видел это Обычно сильные игроки, у них команда сильнее, вот это точно, ну какой-то Ну, видно по команде, да, ребята, видно Да Ну, поиграем, да, с что Бля, я уже разогрелся, ребята Почему-то мне на основе получается намного лучше снимать, чем на фейке на этом. Не знаю, почему. Может, меня вообще на фейке не снимать. Ну, я, конечно, буду снимать на фейке. Просто, как бы, уже в планах у меня, ребята. Поэтому. Ну, возможно, сейчас вот я, не знаю. Вот, опять у меня сейчас видосы будут, могут выходить пореже чуть-чуть, чем... чем раньше. Я снимал как-то вообще каждый день видос. Сейчас у меня, наверное, будут выходить раз в два дня видосы. Раз в день где-то так. Вот. Потому что, как обычно, я сейчас не в форме снимать видосы такое бывает. Я постараюсь снимать видосы, кстати, для вас. Вот еще что. Я еще снимаю на другом канале видео о своем ну кто знает, у меня есть второй канал на Ютубе, да. Там снимаю прохождение игр разных, там сейчас сталкер снимаю тайные тропы, прохождение на втором канале. Поэтому блять на него тоже как бы времени не остается у меня. Ну, я снимаю иногда, конечно, когда есть время. Сейчас только просто дело накопилось, что вообще пиздец. Ну, именно в смысле... Не в игре... Не в играх вообще, блядь. А в жизни, блядь. В Игры игре все понятно, блядь. Чепуха какая-то. В жизни, блядь. Ну, а вторая победа подряд, блядь. Заебись. Тащим, пацаны, тащим, пляшем. Так, мой первый ход. А, Егор, по-моему... Не знаю, кто это, чуваки. Это Егор Дитю, по-моему. Как-то так. Просто узнал по аватарке. Володя, а -а -а -а -а. бронер полный. Команда у него, да. У него один перс слабенький такой, а остальные персы такие более-менее нормальные. Ну, еще Максим слабый. Я смотрю просто по, по демонам, ребят. Вот если вот такие демоны есть, то, в принципе, их можно спокойно на урон бить. В таких вот легких демонов. Я там всякую, блядь. Противогаз, их спокойно на урон можно убить. Потому что смысл их что? У них нет регенерации никакой. У них нет вампиризма никакого. Они просто бронеры все, он травит и все. Ледяной щит и все у него защита. Защита от, это вот, от заморозки. И нахуй это надо. Я буду как будто морозить их. Нахуй мне-то надо морозить, ребята. Я их буду на урон бить. Зачем мне морозить кого-то там? Перец очень слабый. Ну, хоть и бронеры, конечно, но легко убиваются. Вообще атаки ноль, блядь. У этого хоть атака хотя какая-то есть но ну, не, не, не решает уже как я говорил так что я палку потратил да мне балку было жалко тратить ребята но пришлось потратить балку потому что иначе он бы сейчас вынес меня началось бы там. а у меня морозит кстати так этого перса я буду размораживать ребята да пока что я буду сейчас что делать что я буду делать Биц кувалду. Ну, неохота что-то как-то. Биц кувалды снова. Да, я хп ребята, соглашусь. Но сейчас нечего делать просто, знаете. Вот и лучше играть на хп, чем на вынос сейчас. Ну что вот он делает? у меня просто морозит. Я возьму просто сейчас, вот, разморожусь и вот. вот у меня он меня заморозил, да, допустим. Я сейчас просто беру сейчас... Кто у меня ходит сейчас? Танил ходит, по-моему, да? Нет, Максим, когда будет Максим ходить, я его просто беру. Дрилью и размораживаю. Сейчас он ход слил, слил, просто и все считай. А я ему уже снял 500 хп, ребят, снял. Поэтому, зачем морозить? Снова морозит. И смысл. Ну да, у меня сейчас ходит вообще. Так, а сварочка я... Смогу ли я сварочка, кстати, его разморозить или нет? Мне интересно просто. Да вроде получится. Да, получается, все нормально, пацана. Мне нужно было другого перса размораживать, потому что сейчас уходит скоро у меня, да? Две сморозки мы тратил уже, поэтому скоро он не сможет долго меня морозить ими. Вот я трачу обычно бурану, ребята. Ну не бурану, эти, а я тебе орп, ледяной ор, паука поставил. Зачем? Смысл, блять? Просто беру вот так вот все, всё, огоньком. И, и смысл ты паука даешь. кидаешь, они нужнее в конце, блять, чем в начале. Глупо. Глупо, очень глупо. Ты мне снял вообще 0 хп, считай. Он карту ждет. Пока ты карту ждешь, я у тебя минус 2 там сейчас, братан. На урон убью, минус 2. Я, конечно, могу тут проиграть, ребята, как по тупости какой-нибудь там в конце могу просрать. Да, могу. Это все могут просрать в конце, но... Зависит от того, как ты будешь еще ходы делать. Правильно, неправильно, в конце. не. Нужно играть еще, блядь, уметь. И в конце, и в начале. Правильно. Ну, у него в конце не будет пауков, и... Так, а минку поставил... Что, все я сделал, блядь, пацаны? Ясно. Ладно, сейчас я, короче, беру и... жарю Надеюсь, мой перс паука слетит. Да не слетит, нихуя, блядь. Я его зажарил мало еще. Ой, блядь, да игра, блядь, пацаны. Скажу вам честно, конченная, блядь, игра. Ставлю минку на него, он остается на, на, на моего противника, блядь. Пиздец какой-то. Какая-то минка конченная, блядь. Ладно... Не расстраиваемся, ребята. Кто сейчас ходит? Сейчас ходит этот Егор. А, странный Егор, блядь. Я хотел его сейчас... И что, блядь? Три заморозки, блядь. Тратим, тратим порт, короче. Все, мне насрать. Вот, трачу порт и все. И беру вот... Ебашу тебя просто с... Ремингтона. Сейчас ходит Данил, да? Данил ходит замороженный перс. Печально, блять. Придется тратить огнемет. Блять, огнемет жалко тратить, ребята. Вот моя ошибка в том, что я огнемет потратил на, на Максима. Да-да-да, вот это хуёво, ребята. Огнемет тратить не буду больше. Пожалуй, возьму фриз, да? Антифриз взять или что сделать? Потому что огнеметом и коктейлем я буду добивать. Сам буду пользоваться, как бы. Вот на урон играю им, а не размораживаюсь ими. Вот в чем прикол, ребята. То есть огнемет как бы тратить на разморозку глупо сейчас вот. А я потратил уже один. У меня и так осталось два огнемета. Он в карту я крысить, блядь. Карту ждет, блядь. Ну, да, такая игра в что просто так победа не, ста... не достается тебе уже. Это раньше сдавались, я сейчас уже, блядь. Тебе никто не сдастся, блять, просто так. Так, и чё, Как мне сейчас быть? Как мне поступить сейчас? Ну, если я буду сейчас на.. Заморозки сидят, то это очень, очень глупо будет, ребят. Очень глупо будет. Я, пожалуй, беру фрис, но сразу же, чтобы не сидеть на заморозке на этой. Карта очень большая, поэтому играть будем долго. Наверное. Ща посмотрим. А, сейчас вакуумка пойдет в бой. Да-да-да, пацаны, все, да-да. Как обычно, блядь. Я не замечаю, блядь, простого выноса просто не вижу. Он-то видит вынос, блядь. Я не вижу вообще, кого надо прикрывать. Как обычно, моя в этом ошибка, блядь, заключается. Ну, переход как-то было жалко давать. Балка пошла. Сейчас стоять, он атакера вынесет на него сейчас. Если он правильно балку поставил, то он будет атакером его. Ну, вроде как правильно поставил балку. Не знаю, после посмотрим. Может, и неправильно. Я просто не увидел, как он ставил балку. Не смотрел особо. ты должен правильно поставить было. Я думаю, он знает, как выносить. Я сенхуй, что правильно, блядь. Перцев срал. В сухую считайте блять ну блять ну моя ошибка пацаны моя ошибка я не спорю тут блять не спорю сам виноват блять просто я не вижу блять простого блять выноса блять встал блять вообще плохуего блять под вакуумку блять под ебаную блять нахуй это нужно вообще эта мап лакунка уже блять бесит меня полезная вещь такая блять вакуумка это надо еще видеть блять Выносы, блядь. Я не видел, блядь, я забыл, блядь, про него, про этого перса. Забыл про, забыл про вакуумку, ребята. Я вообще форум потерял. Я говорю что я забыл, что она вообще в игре есть вакуумка это Я смотрю, что я даже не думал то, что он вакуумку меня выносить просто. Не думал вообще об этом даже. Я забыл про нее вообще про ее существование, эта вакуумка этой. Пока я тут делал перерыв неделю целую брал. Ну как, я заходил в игру там не знаю бонусы получал, но я не играл на ставках, ребята. Не было времени просто особо. Так, ну, в принципе, я смотрите, у, у него осталось 200 хп у этого перса, да, у этого 400 осталось. Я думаю, то, что я их убью сейчас на урон, а там уже посмотрим. То, что он дал минус один, это ничего не значит, ребята. Это ничего не значит, блядь, и это тоже ничего не значит. Ну, блядь, это вообще ху на самом деле. О, боже, пацаны... Прошли ход, ну, пожалуйста, блядь, ну, какого хуя... Так, сквал, видите, очень хуево, ребята. Очень хуво. меня просто тут отвлекли немножко от игры. Кидаем паука, короче, ему делать нехуй. Бля, отвлекают вот так вот. Родаки меня, блядь. Бесит просто. Когда вот тащишь бой, отвлекают. А святую гранату нахуя, смысл? Ну, хотя под вынос поставят мне, так скажем. Под вынос поставят меня, допустим. Я думаю, да, поставит под вынос. Но не так сильно, мне кажется. Ну, не сильно. Хотя не поставил, даже. Не поставил. Крыть не буду, пацаны. Крыть не буду. Что сейчас сделать ему сейчас-то? Вот только жарить, в принципе, и Или Или липучую кинули. Давайте липучую. Пока что будем экономить. Коктейль. Кидаем ли пучу мину. И ждем Бля, какой бой долгий, ребята. <laughs> вот такие бои, вот когда... Играешь, играешь, играешь, долгие. Зас, заснёшь. Иногда бывает. Но засыпать не надо в Вормиксе. Я вам гарантирую точно. Когда спишь... Это верный признак того, что ты проиграешь, скорее всего, в бой. Но я как бы не должен проиграть бой, потому что я знаю в Арсенал, как бы... Я знаю свой Арсенал, в принципе. Пока что всё так банально, в принципе... Стандарта, ждем карту. Ну, он какую-то хуйню делает просто и все. крят полки, блядь. А, газовые. Ну, газовые не тут как бы. Переход я не дам. Или дать переход. Один переход, ничего не стоит же, ребята. Тем более у меня три перса, ребята. Переход... Не, переход не дам, короче, ладно. Переход я не дам. Тем более он... там скоро мало снимет мне. Поэтому просто буду сейчас жарить. Все-таки придется зажарить его, ребята. То есть такая позиция у него выгодная. Ага, блядь, выгодная, конечно, блядь, выгодная, ну сколько я сниму ему ну да, в принципе, нормально стал сейчас ходит Володя Володя ходит, Володя ходит Да, надо удоп... Володу топить, скоро будет. И Егора топить нужно будет. Хотя, в принципе, смотрите, вот Егора, по идее, даже можно сейчас утопить. Вот. Четыременный фугаска можно утопить его. Но они не буду. Зачем? Смысл топить не сейчас если... Если, если, если, карта надо... чтобы больше, если под воду. Сейчас, поэтому мы сейчас кого-нибудь будем другого уронить пока что. Да, долго я все-таки вью этих Эдуардов всяких. Смотрите, вот, у эду, Эдуарда эду, эду, эду, эду, 200 хп. Еще до сих пор. Да, хуйверненько. Получается все хуйверненько. Блок кинуть? Кто сейчас ходит? Я забыл уже, кто ходит, ребята, честно говоря, забыл. Кидаем блок, короче. Похуй. Похую. Блять, нахуй. Зависает все. Зависает все. Вот бесит, блядь. Сейчас бы блок разрушил. Все, у него осталось 100 хп, было и все. Я бы тут выиграл уже, скорее всего. А ну нахуй, блять, цены. Максима сейчас может зажарит, да, снова. На кину и будет заебись вообще. Этого Егора в будущем топить будет буду. Барьер какой-то лохон. Неправильно барьер кидаешь, чувак. Зачем там барьер? Там пиксели я вижу, отсюда, даже отсюда видно пиксели там. Смотрите, он ставил... Армку? На Максима, что ли, ставил армку? Да, на Максима ставил армку. С какой стороны, я не знаю, пацаны. Поэтому сейчас я пойду ставить перчатку лучше, чтобы меня не выносил нихуя. Ставлю перчу на балку. Надеюсь, она меня спасет. Реально, эта балка. С перчей. Тихо-тихо-тихо. тихо, Отлично. И ставим перчатку. за Заебца. Ну, теперь, блять, я даже не знаю, можно, в принципе, авиудар использовать. Нахуй мне нужен авиудар, если я буду сейчас ну, урон добивать этих персов мелких. Поэтому сейчас будем использовать, короче, авиудар. Летит атомка, смотрим, куда она летит, с какой стороны. Да, ему коса вообще какой-то. Мне кажется, он бы вообще не попал. Не сильно уж. Смотрите, блять, пацаны. По идее, можно выносить, да, можно. Но, как бы, перс хоть не тот, который, который мне нужен. Вообще-то. Сейчас, короче, добиваем кого. Блять, кого добиваем. Надо отсюда уходить, ребята. Блять, надо уходить отсюда. Пизду, короче. Порт тратить жалко. Лучше потратить ранец, чем порт. Лучше тратим ранец, чем порт. Заебал, у меня уже морозит, блядь. Пидор, сука, блядь. Морозит меня вечно, блядь. О, блядь. Ладно, беру, короче, овцу. Ага, взял овцу, блядь. Перча, блядь, ебаная. Далеко, блядь. Так стояло вроде. Казалось, что не, не это... Не оттолкнет моего барашка. Но, блядь, оттолкнула, сука, все-таки. Конечно, блядь, пацаны, конечно. Это ж Вормикс. Максимушка ходит. Так, что он делает? Метеориты пускают, да? Зачем метеориты? Не очень понял, для чего это было сейчас сделано. Ходит, значит, мой этот перс, да? Ну вот, в принципе, в принципе, можно будет в будущем, вот моим вот этим Данилом или Егором, лучше Данилом, конечно, его забурить, да, забурить, потому что он затравлен, вроде бы травится Если он травится, то я точно забурю его, ребят, точно, потому что Когда перст не травится, то его шанс уже забурить меньше, блять Потому что он может на краю Ладно, будем, короче, вот так делать должен, Делать нехуй Надеюсь, я добью его Ну, по идее, должен добить, да, должен, по идее, да Все, добил Якудзу эту страну Наконец-то уже, блять, остался у него Эдуард, блять, на урон убить, и все. Этого забурю может быть, этого уже будут топить точно, ребята. Топить этого надо Володю странного, потому а что мне он выбесит. Что он делает, короче. Кто ходит? Данилка ходит. Да, это хуево, пацаны. Опять. Замороженный, блядь, сейчас будет 3 часа, часа еще, блядь. Потому что у него сосулька, это сраный урон к заморозке повышенный, поэтому все. Ну, в принципе, сейчас пойду топить его, наверное, да, Егор или нет, или еще рано. Я думаю, пока что вообще рано топить. Если что, там переход хода. У меня все равно их три. Кого этот переход хода? Он сейчас будет на вынос играть. Он под вынос ставит меня. Кого? Фугаска, да? Фугаска как-то не вариант, чувак. А, бомбарда. Вот это... Нет, он, короче, ничего не сделал. Я могу, по идее, вынос дать. Своим кино не буду. Не буду давать вынос, пацаны, не хочу. Лучше будем уронить пока. Просто уроним. Да, бой полчаса уже идет, ребята. Я сыграл всего два боя на триста. Минус десять, минус десять, минус десять. Так, фугаска, блядь, фугаска это хуево. ха-ха, нормально, нормально, нормально, братишка, нормально, фугасочка то, что надо, блядь, то, что доктор прописал, ну, ходит у меня перс какой-то, блядь, ладно, блок кинем, блок, да, блок или не блок, или лучше, наверное, скорее всего, ов овцу пущу, похую, пускаем овцу, короче, и я замедляю этих персов, нахуй, замедляю, что, блядь, не выебывались тут мне. И через ход добиваю уже, ребята. Через ход добивать нужно будет. Так, переход пошел Мелкого перца. Пошла нахуй, жара. за забурит, блядь? Как морай, сука, поступаешь. Че они все бурят, ребята? Я, ниху... я не понимаю, чё они все бурят, блядь? Я не понимаю вообще. Бурит, бурит, бурит. А, Зазем кинул, блядь. Вот это хуй. я думаю, то, что... Не, поле поставил еще. Ну вот, в принципе, в принципе, я его вынесу, ребята. Я Егора вынесу, туда же прям, в ту же ямочку вынесу, отвечаю. Там же можно поставить виночку, а там еще балка, блядь. Ладно, сейчас выношу, пацаны, я выношу сейчас его. Ходит Егор, так. А, главное, чтобы было заебись, все. Так. Отлично. Винка. Отлично, блять. Так, так, балочка. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Братанчик, давай, пошел. Отлично, пацаны, вынес. Прям в лунку загнал. Я сказал, что вынесу, пацаны. Я же блять когда говорю, я всегда выполняю то, что говорю. Так, ну все, два перса, один перс. Хотя я потратился вот на этот вынос, я потратился, ребята. Он тоже потратился, в принципе. Сейчас будем тормозить. Ходит кто? Взять ходит этот перс ебаный сука, надо кидать поле. Ладно, переход, да. Или не давать переход? Я не знаю, пацаны, кинуть блок, кинуть блок надо. Все, кину блок. Кину блок, пускай рушит блок. Может быть даже на ХП буду играть с ним, может быть ребят, но кувалда в принципе есть, кувалда есть Да ты не разрушишь, может быть я не разрушу реально, там же перчатка стоит, может быть там Отлично, фух повезло пацаны, блок стоит, пойду с кувалду ударить ему, его пойду, буду бить Есть ранец, за зазем. нету за я разрушил его за На ХП короче буду, Все, пошло нахуй, на ХП будем играть Печать, я не буду использовать печать, потому что не хочу, ребят. Я сказал, что играю без поштушных сегодня. Без паштушных, похуй. Как раньше я играл, без поштушных. Я не ни, ни, ни пользуюсь ни с чем вообще, ребята. Ничем. Ни перевязками, таксинами. Ничем просто не пользовался. Пускай попытаются, пытаются, короче, еще. Будем на хп, конечно. Он будет юзит конечно, я понимаю, он будет южить там и так далее. Ну вот зря, я, конечно, мину потратил, ребята. Да, зря. Согласен, ребят, зря потратил, но. Тут ничего не поделаешь, просто-напросто. Если я на ХП, то на ХП уже. Если на вынос, то на вынос я уже. Я отрешил на ХП. Ну вот, не знаю, моя ошибка может быть в этом, то, что я на ХП сейчас буду играть с ним. Вот это очень плохо, то, что... Я считаю, что он наверное, зря на ХП играю, ребята. Он персильный, поэтому... попробую еще выигрываю на ХП, блядь. Он пошел топить меня, да? Он пошел топить меня, пидор, сука, не утопишь. Да нихуя не утопишь. Так, последний блок я экономлю, ребят, до конца. Экономлю. Или потратить блок этот. Ладно, кидаем здесь эту хуету. А, и сейчас покидаю эту хуйню тоже. Блокиратор этот сраный. Куда я кину его сейчас, пока не знаю. Пока не знаю, куда кидать блокиратор этот. Надо куда-то кинуть далеко его. Ну, в принципе, знаешь, куда. Как-то вот так вот. Да-да-да, нормально кинул вообще. Прям на пиксель на эту Хуй разрушишь теперь, чувак. Вот хуй ты разрушишь. 400 на 700 хп. Отлично. О боже. А, что он пишет, пацаны? Давайте почитаем, что он пишет, короче. Подтопим карту. А что с ними? Будем думать, что без него. Сука, что я делаю, охуеть. Не контролируй себя. Напился, охуеть. ХП-шечник, сосирует нубу. Шаровик, охуеть. Ожидание дикое, блядь. Что он пишет, блядь? Что он, сука, пишет, нахуй? Вы посмотрите, что он пишет пока. О, вынос, вынос пошел, Вынос пошел, пацаны, вынос. Кстати, он может вынести меня. Кстати, да, пацаны, он выносит меня. <ан> Нет, они не вы... выносит, да? Сука, выносит, блядь. А вот не успеешь блок разрушить, не успеешь. Он не вынес, лох, лох, лох, лох, лох. Он не вынес. Так, а я вот сейчас что делаю, да? Я вот выношу его, ребята. Я вот его выношу спокойненько сейчас, потому что у меня все есть в принципе для выноса. У меня есть все, что мне только потребуется. Ой, не все, не все. Я это перепутал, ребята. Два охранника есть и минка есть. Но я не буду сейчас, Я возьму просто сейчас одну лосочку. Даже верт могу взять. По Похуе вообще. Берем верт. Я же вынесу. Я должен вынести. Два охранника тут по сути не да. Да, сказал, что вынесу, блядь, значит, вынесу. Давай, давай, давай, лети, нахуй. Какого хуй? Два охранника же было, блядь. Да что это за бред, ребята? Два охранника было. Я специально поставил два охранника же, блядь. Ну и и что это, блядь, только что было. Скажите мне. Это везение, блядь. Это вот это вот реально везение. Это вот реальное везение, пацаны. Я в шоке просто. Это просто реальное везение. Еще мина есть, блядь. Откуда столько минут у тебя, блядь, чувак? Я потратился, я нихуя не вынес, блядь. Да ну нахуй, пацаны, там стопроцентный вынос был, блядь. У него охранник и то, блядь. Ладно, пацаны, смотрим, что он будет делать. Фугаска, блядь. И прям туда, блядь, сейчас вьет. А, это хуёво, пацаны, все. Винка ледяная, блядь, пошла. Если я проявляю, только из-за этого, пацаны, только из-за этого балкомет спасибо блять ты не вынесешь меня вынесет хм, теперь как мне его вынести блять экстремный тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо я должен вынести его. Должен, ребята, вынести его. В принципе, у меня не все санкции, есть, чтобы вынесу его. Да вынесу, по-любому, блядь, вынесу, пацаны. Что тут, блядь? Хотя надо поближе стать, поближе. Может быть, не вынесу. Да, я должен вынести. Да, сказал, что вынесу. Все. Вот такие три боя красных классных были. Два боя нормальных были. Один сдался там, короче. Я сказал, что это Егор. Не не дитюк, а дохват. Вот. Дохват. Егор дохват. Вот кто это был. Ну вот, три боя, кажется, сыграл, набил. Сколько? 280 рейтинга на ставке, блядь, 300. Вот так вот правильно тащить бой на 300, блядь, я мог так набить и 2000 рейтинга, и 4000 рейтинга. Просто я не в форме был еще. Сегодня даже. По сути, бои какие-то были нубские, на самом деле, ребята. Так, что он пишет? Ебать ты, шарабик, я хуяю просто, играть плохо стал Фу, конечно, блядь, шаровик, блядь. Я был уверен в вынесе, я был уверен в пацаны, поэтому я и вынес. Всем спасибо за просмотр, подписка на канал, подписка на паблик, и всем пока.